Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк Сегодня мы рассмотрим такой интересный проект как Зинкоин Чем он интересен, данный проект Как работает и как мы сможем на этом проекте заработать В общем ребята Зинкоин это цифровая валюта генерируемая из блокчейна эфириум а, Так как это предлагает гибкую и расширяемую экосистему эти ребята решили пойти дальше с проекта и разработал с Собственную цепочку блоков. Таким образом, у нас получается с 2020 года, на протяжении 2020 года, будет поддерживаться собственным блокчейном. Весь его а, в общем поэтому зинкоин является у нас децентрализованной системой, созданной с целью поддержки и поощрения талантливых стартаперов и предпринимателей по всей Африке. Вот он у нас. Серьезно проект решил замахнуться. В общем, для обеспечения максимальной безопасности, интеллектуальные контракты Zincoin будут основаны на совместной и распределенной системе майнинга. И скажу более того, параллельно разрабатывая собственную экосистему, Zincoin можно использовать во всех разрабатываемых приложениях. То есть он будет максимально интегрироваться. Как бы это позволит его владельцам извлекать выгоду из интегрированной э, объединенной экономики используя как бы преимущество Zincoin таким образом получается у нас Zincoin может содействовать инициативам и развитию в Африке то есть они максимально целенаправлены на Африку, но также можно будет использовать везде в принципе, и во всем как бы небольшую предысторию вам расскажу, я с данным проектом уже как бы раньше как то имел дело, я с данным проектом наблюдал, то есть этот проект был запущен э, в семнадцатом году, то есть они пытаются как можно э, активнее развиваться, когда было ICO, они собрали более тысяч инвесторов, получается, в конце компании ICO. То есть, они собрали себе преданную сообщество, преданную аудиторию, которые за ними следует до сих пор и людей становится все больше и больше. Также Zincoin продолжает свое развитие с основной целью обеспечения ценностей, расширения прав и возможностей. В общем, а второй целью является доступность. В принципе, как это и везде. Безопасность и эффективность. Команда Zincoin запустила три проекта, которые будут работать вместе. Чтобы поддержать и привить как бы экономику. Ну, я думаю, ребята, сейчас в 2020 году сделать огромный рывок. Цена будет просто колоссальная. И Zincoin. Этот токен криптовалюты. Созданный с целью поддержки, как бы, опять же, африканских стартапов и гуманитарных инициатив. Он много чего полезного принесет не только для Африки в целом, но и для всего как бы, мира. А также на новом собственном блокчейне, построенном в Африке. Вот как ребята красиво все это организовывают и делают. В отличие как бы, от большинства других блокчейнов, он э, будет стимулировать сотрудничество между криптомайнерами и позволяет как бы, любому независимо от того, насколько мала его компьютерная мощность. Или даже если используют мобильные технологии, участвовать в майнинге. Э, получается блокчейнов и получать прибыль от него. И самое интересное то, что 50% выделяется на возграждение майнеров, 25% предоставляется государственным казначейским фондом и 25 процентов используется для помощи в целях развития э, некоммерческих организаций э, команда также разработала данный проект чтобы получить 3 мастербала чтобы изменить рычаги как бы по всему миру и дать все африке шансы развить свой большой потенциал я считаю что ребята вообще прям очень очень даже молодцы и если посмотреть по coin market cup цена у них довольно таки неплохая листинг на бирже бибокс объемы торгов около там 500 600 тысяч за сутки как по мне это очень очень хорошо в общем ребята такой вот интересный проект